Многие люди не догадываются, но на самом деле сохранить большие деньги практически так же сложно, как заработать их. И в большинстве случаев огромное количество тех людей, которым совершенно случайно достались деньги, там выиграли джекпот, я не знаю, нашли клад, получили наследство. В абсолютном большинстве люди теряют эти деньги и теряют их по. Одной простой причине – эти люди не владеют финансовой грамотностью. Если мы рассмотрим среднестатистического гражданина, среднестатистического человека, может быть, это, кстати говоря, кто-то из вас, то мы увидим, что образ жизни подобного человека он, – он образ жизни человека бедного, человека, никогда не имевшего больших денег, но всегда стремившегося к этому хотевшего это, однако ничего для этого не сделавшего. Человек, простой человек среднестатистический, он не умеет тратить деньги, он заводит семью, рано начинает размножаться, он берет кредиты, он покупает то, что ему не нужно, и это лишний раз накладывает на человека обязательства, обязательства, которые не позволяют ему в последующем вырваться из этой нищеты. Человек среднестатистически, он имеет довольно большое количество приятелей, знакомых, с которыми периодически выпивает. Он ездит, если у него есть такая возможность, или летает на отдых достаточно низкого порядка. Он пользуется дешевыми самолетами, дешевыми авиалиниями. То есть логистика его, она, она не приемлет в первую очередь безопасности. Она приемлет в первую очередь доступной цены. Он летает на те курорты, за забором которых, как правило, царит нищета. Там, как правило, зараза, болезни, ядовитые насекомые, ползучие какие-то гады, пресмыкающиеся. Человек хочет получить что-то, но заплатить за это меньше. И этот формат мышления он не позволяет человеку видеть то, что должен видеть каждый богатый человек. Богатый, ну, состоятельный, наверное, будем отталкиваться от этого слова. Для того, чтобы человеку сохранить деньги, довольно крупные, большие деньги, я убежден, получив их, человек должен как минимум один год сидеть и думать, как их потратить. Тогда сумма, которая досталась человеку, она как минимум не исчезнет, не растворится на... Пустые какие-то, совершенно бесполезные, стандартные бытовые потребности. Она не рассосется на те долги, на те проблемы, на те хотелки, которые у человека есть на бедном уровне. Человек должен четко посчитать. Сесть и посчитать. И это должно длиться примерно год. Человек не должен поддаться азарту, поддаться буйному желанию, яркому, горячему желанию. Знаете, есть такая фраза «котлета жжет карман». Так вот, это о тех, кто кутить любит, когда у человека много денег в кармане, он каким-то образом их заработал, каким-то образом их раздобыл, может быть, украл, я не знаю. И вот у человека в такой момент действительно котлета жжет карман, человеку нужно срочно гульнуть, человеку нужно срочно как-то оторваться. Может быть, это еще из-за того, что у человека сама жизнь, она серая, неприметная, она достаточно примитивная. Достаточно простая. И человек хочет хоть как-то выразиться, приобрести хотя бы на короткий промежуток времени какой-то статус, какое-то положение, которое всем окружающим покажет, что он не хуже, а может быть даже лучше других. Знаете, человек богатый, подобно человеку среднестатистическому, не будет пользоваться общественным транспортом, не будет встречаться со своими... Старыми одноклассниками, коллегами, знакомыми, сослуживцами, там еще кем-то. Человек с деньгами, первое, что должен сделать, это, наверное, поменять номер телефона. Отрезать от себя всех старых знакомых. Потому что все вот эти вот посиделки после работы, все вот эти встречи, бессмысленные разговоры, бессмысленные беседы о том, как там у кого какие дела, кто там что приобрел в кредит. Выпивание вот эти в каких-то забегаловках, на улице, в парках, на дачах, еще где-то там, у знакомых на кухне. Это все ерунда, это все то, что человеку не нужно. Человек с деньгами, он исключительно ценит свое время. Человек с деньгами, он откажется от всех, кого знал. Человек с деньгами будет считать каждую копейку. Человек с деньгами не покинет дома, безопасного дома, своего дома, просто так. Ради встречи с кем-то, ради какой-то пустой болтовни. Человек богатый никогда в жизни не полетит дешевым самолетом на дешевый курорт. Человек богатый не станет есть, что попало. Человек богатый задумается о своем здоровье. Он подумает, куда ему ходить, в бассейн, к какому стоматологу ему записаться, чтобы починить свои зубы, проверить, провести диагностику своего тела, чтобы продлить и улучшить свою жизнь. Вот на это человек... Абсолютно точно. Богатый человек с мозгами, он не пожалеет денег, потому что это единственное, что имеет смысл. Это единственное, что даст человеку продолжение и возможность наслаждаться этими деньгами. Человек богатый всегда раз десять подумает, прежде чем что-то купить. Человек богатый, если вдруг собрался взять кредит на открытие какого-то бизнеса, на расширение какого-то бизнеса, на какое-то важное срочное приобретение, он 10 раз посчитает, выгодно ли ему это в пространстве времени. Он хочет понять, если берет кредит на год, на два, на три, что в итоге он получит. Прибыль, пользу, радость или постоянные какие-то траты, постоянные какие-то проблемы. Человек богатый, скорее всего, будет размножаться в среднем, либо даже чуть позже возрасте, когда он сможет понять, что он отец, что он по-настоящему взрослый человек, который способен передать знания своему ребенку. Потому что он будет знать, что он хочет оставить своему ребенку. И ребенок для него будет настоящим продолжением его самого. То есть он поделится с ним своим знанием, он поделится с ним своим ресурсом. Он даст этому ребенку лучшее здоровье, он даст этому ребенку лучшее знания, лучшие условия. Лучшую жизнь, если можно так выразиться. Поэтому сохранить деньги, большие деньги, это действительно так же сложно, как их заработать. Огромное количество людей, повторюсь, те, кто выиграли в лотерею, те, кто получили наследство, те, кто нашли клад. Да мало ли, вариантов много. Они их потеряли, потому что продолжали мыслить, как бедные люди. Им хотелось... Ну, они... они просто не знают, как тратить деньги. Я вижу огромное количество мелкого и среднего бизнеса, который открывается, создается и потом умирает. Умирает достаточно быстро. Я знаю, почему это происходит. По той же причине. Люди не умеют считать. У людей нет финансовой грамотности. А вы знали, кстати, что в Швейцарии с детства, довольно с раннего детства, каждого гражданина Швейцарии обучают финансовой грамотности? Я думаю, что не только там, но это такой довольно хороший пример. Потому что в Швейцарии, я так думаю, бедных людей из коренного населения. Днем с огнем не сыщешь. И это не просто так. Это формат мышлений, это формат жизни, это образ жизни. И они готовятся стать богатыми с раннего детства. Это то, чего нет у нас. Потому что у нас, в принципе, нет даже элементарного воспитания, элементарной морали. Так как то, что вижу я вокруг, это просто шизофрения. Религиозная, политическая и прочее, прочее, прочее, прочее. В том числе и финансовая. Это абсолютная безграмотность. Поэтому, если вдруг вы хотите обрести большие деньги. И если вдруг они вам достанутся, то чтобы сохранить их, а может быть даже и приумножить, вам необходимо думать. И самое главное, вам нужно изменить всю свою жизнь, целиком, полностью. И заняться этим вы должны уже сейчас. Пусть даже у вас нет денег, но если вы начнете мыслить как богатый, и поступать как богатый, я уверен, в вашем кошельке так или иначе прибавится. Берегите себя. Всего доброго.